С сегодняшнего дня россияне, у которых есть непогашенные долги, но нет возможности с ними расплатиться, могут объявлять себя банкротами. О соответствующих поправках в законодательство рассказывает российская газета. По последним данным Центробанка общий объем кредитов, выданных россиянам, превышает 10,5 триллионов рублей. Просроченная задолженность составляет более 8% от этой суммы, почти 840 миллиардов рублей. Кроме того, согласно статистике, россияне задолжали коммунальным службам в общей сложности свыше 220 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, нередки случаи, когда должники настолько безнадежны, что не могут выплатить долги ни при каких условиях. То есть фактически они банкроты. До сих пор объявить себя банкротами, в принципе, могли только юридические лица. Сложилась такая ситуация, что э, достаточно часто гражданин, не набрав долгов, не имеет возможности по ним расплачиваться. Процедура э, банкротства для физических лиц и была введена для того, чтобы вот эти вот, э, проблемы, материальные проблемы граждан минимизировать и помочь их решить. Согласно новому закону, если гражданин задолжал кредиторам, например, налоговой инспекции, банку или коммунальным службам более 500 тысяч рублей и срок задолженности превысил три месяца, он может обратиться в арбитражный суд, чтобы его официально признали банкротом. К иску гражданин должен приложить заполненную анкету. В ней, соответственно, указываются паспортные данные, номер СНИЛС, информация о долгах и информация о том имуществе, которым владеет гражданин. В рамках процедуры банкротства суд должен выяснить, сколько составляет ежемесячный доход должника, какое у него есть имущество и в какую сумму оно оценивается. Исходя из этих данных, составляется план погашения задолженности. В частности, должнику могут предоставить рассрочку по выплатам максимум на три года. Если по истечении этого срока программа реструктуризации долга не сработает, оставшуюся сумму долга придется вернуть за счет продажи имущества. Единственное жилье у гражданина, который объявил себя банкротом, нельзя изымать ни в коем случае. Кроме этого, банкроту остается еще и так называемая минимальная зарплата. После того, как реализовано имущество гражданина банкрота и произведены выплаты по погашению долга, какая-то часть долга все равно остается, то через три года эта оставшаяся часть долга списывается. Между тем, в законе прописан ряд ограничений, которые наложат на гражданина, признанного банкротом. В частности, ему будет запрещено выезжать из России в течение всего срока погашения задолженности. Информация о банкротстве должна будет в течение пяти лет указываться при совершении всех последующих долговых сделок. То есть гражданин, если захочет в пределах этого срока взять еще один кредит, он будет обязан уведомить банк о том, что уже один раз он был признан банкротом. Эксперты говорят, что процедура банкротства физических лиц широко востребована в мире. По предварительным оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и Верховного суда, до конца года подать иски на банкротство смогут как минимум 200 тысяч россиян.